Всем доброго дня! С вами Алексей Федорцов. И в этом коротком видео хотел бы поговорить об автоворонках. А, дело в том, что мы сейчас разрабатываем автоворонку для одного из наших клиентов. И давно не доходили руки, наконец-то разработали автоворонку для себя. И, возможно, скоро вы увидите часть из этих автоворонок э, в рекламной сети в э, контакте и в яндекс директе э, и также в таргетированной рекламе Инстаграме, если вы конечно вы наша целевая аудитория э, на бумаге это выглядит примерно вот так да? Оп, сейчас секунду. вот так то есть э, это малая обобщенная схема. В чат-боте ВКонтакте, допустим, у нас она а, пролонгирована на 5 страниц. И там а, 18 вариантов а, ответлений, а, где на каждом из этапов мы а, транслируем клиенту одно из рекламных сообщений. И оно персонифицировано. То есть мы а, доходим до того, что обращаемся к клиенту по имени. А, разумеется, имя мы берем из его профиля ВКонтакте и автоматически подставляем наше сообщение. А, каким образом это будет реализовано, может быть мы а, сделаем отдельный вебинар по этому поводу, но это наверное не в скором времени, может быть через пару месяцев. А, нам сейчас а, важно внедрить это все а, не только в текущий проект, но и для себя, потому что давно мы а, это хотели сделать, наконец-то дошли руки и мы будем этим заниматься. Чтобы вы имели представление, что такое автоворонка, да, то есть вы... А, не, не, типичная, типичная, скажем так, урезанная ситуация, когда вы работаете следами, это м, когда к вам а, поступает заявка из какого-то из рекламных источников, а, ваш отдел продаж, либо вы как отдел продаж, да, связываетесь с потенциальным клиентам, пытаясь его закрыть. Если он не закрывается, то вы его откладываете в сторону и максимум потом с ним связывать еще, еще раз. более продвинутой версии у вас должна быть CRM-система, и вы потом будете связываться с ним. И возможно есть какая-то цепочка касаний, что типа рассылки либо email рассылки автоматических уведомлений при переходе с одного этапа воронки на другой. И тут ваша конверсия будет повышаться с течением времени. Однако автоворонки, которые проработаны, они идут гораздо дальше. И цель автоворонки максимально а, выжать э, все, что можно из э, трафика, который заходит к вам в воронку на первоначальном этапе. А, те варианты, которые я описал в предыдущих двух случаях, да, когда вы просто а, обрабатываете а, лидов и дальше а, с ними ничего не происходит максимум, вы потом узнаете, что они купили у кого-то другого, перезвонив им. А, либо вы ведете их по CRM и это считается уже более продвинутая схема. А, а вот что касается автоворонки, то здесь а, почему авто? Потому что автоматизировано. А, Во-первых, сообщения на каждом этапе воронки они отдельные. А, сугубо для тех, кто находится на этом этапе, а, что повышает конверсию. А, то есть с каждого этапа мы забираем часть трафика на следующий этап воронки продаж и там уже ему продаем а, и также идут автоматические сообщения которые настроены на то чтобы человеку да продать то есть после того как человек попал к нам воронку оставил свои контакты либо подписался на рассылку мы его все время а, подогреваем ну не спамом конечно и все время я имею ввиду а, от а, четкий график четкий график рассылки по каждому из предложений а если человек а, просто молчит то на определенном этапе воронки мы его просто исключаем а, это а, у нас происходит на девятом сообщении и примерно через 21 день это происходит чтобы вы понимали что по времени каким образом это а, сделано то есть нет смысла слать ему все сообщения в подряд потому что он просто а, отпишется а, мы шлем ему ценности, которые а, даем а, бесплатно, а, плюс а, пробрасываем сообщение, а, чтобы закрыть его на сделку. И на каждом этапе воронки у нас конверсия в, с лида в сделку увеличивается. В чем прелесть? В том, что это можно все автоматизировать. А, и я рекомендую использовать это вам в вашем бизнесе. Uh, в принципе, это все. Uh, вкратце рассказал об автоворонках. Возможно, в одном из следующих видео покажу uh, схему нашего чат-бота, где uh, прописана вся воронка. Возможно, про -про покажу схему, где... Есть ветвление по работе на каждом этапе продаж, а, вплоть до а, CRM. -ки. И если, а, если в CRM, чтобы вы понимали, когда лид заходит в CRM, ку он может все равно не купить. А, то есть, когда он оставляет заявку, да, он может не купить. И в этом случае у нас тоже предусмотрена цепочка а, рассылки конкретно для этого человека. На этом теперь все. А, если есть комментарии по автоворонкам, задавайте здесь, ниже. А, пишите мне вконтакте, в WhatsApp, Как всегда ставьте лайк, подписывайтесь. С вами был Алексей Федорцов. До новых видео.